Итак, у вас есть личный кошелек для хранения монет призм, который вы создали за одну минуту вот по этому ролику. Чтобы пополнить кошелек монетами, будем покупать их на бирже RUDEX. Для этого вам нужно на ней зарегистрироваться вот по этому ролику под роликом есть ссылка для регистрации на биржу Rudex. На бирже Rudex нажимаете вот здесь на три полоски. Выбираете «Депозит», «Вывод». Нажимаете здесь «Я ознакомился с соглашениями». Внести депозит. Выбираем здесь «ОСДТ» и читаем инструкцию по депозиту. Пожалуйста, отправьте ваши ОСДТ «Трон ТРЦ-20» на адрес ниже. Минимальная сумма – 10%. 10 если вы отправите меньше то монеты не придут адрес вот этот у вас будет другой адрес копируете этот адрес нажав вот на эту кнопку адрес скопирован на бирже Rudex есть возможность купить криптовалюту с банковской карты Visa, mastercard и СЕПА, если у вас есть валютные карты ставите здесь галочку выбираете купить криптовалюту с карты вам выходит адрес кошелька и выходит пополнение долларами и евро ставите здесь количество биткоинов и здесь вам выйдет сумма которую вам надо будет заплатить с карты евро либо выбираете у и платить нужно будет уже в долларах выбираете здесь в чем вы будете пополнять в биткоинах или в эфириуме затем биткоины или эфириумы нужно будет перевести в OSDT. Потому что, если мы заходим на биржу, то мы видим, что призм торгуется на бирже Rudex в паре с OSDT. В любом браузере пишем «Best Change». Видим вот такой значок «Мониторинг обменников». Нажимаем. Вы отдаете. Выбираете любой ваш банк. Например, Сбербанк. Теперь выбираете, что вы хотите получить. «Тизер ТРЦ-20». Нажимаете. И вот вам выдает все обменники. Обменивать легко. Главное смотрите, чтобы вот здесь были только все положительные отзывы о данном обменнике. Вот этот банк обменивает от 72 900 рублей. Минимальная сделка обмена. Наверху всегда самый лучший курс обмена. Хочу вас всех обрадовать. В дорожной карте призм есть пункт «Залистить монету призм» на платформе BestChange в в четвертом квартале этого 2023 года. Это значит, что вот тут в графах я отдаю и я получу. Среди всех этих криптомонет будет находиться монета призм. Это даст возможность прямо с ваших банковских карточек покупать монеты призм на ваши личные кошельки. И продавать их обменивая на вашу валюту минуя все биржи. Нажимаете на этот обменник. Автоматически вышел чат. Прежде чем совершить сделку, обязательно пообщайтесь с оператором этого чата. Сюда вы вставляете именно адрес кошелька биржи. Повторяю, у вас будет совершенно другой адрес. Вы можете выбрать другой обменник. Интерфейс в основном у обменников разный, но суть одна. Вводим сумму для обмена. 80 тысяч рублей. Указываем номер карты, с которой будем совершать обмен. Получим 1005 ТРЦ 2072 цента. Вводим персональный адрес кошелька, который нам сгенерировали на бирже для нашего аккаунта. Вписываем адрес настоящей электронной почты, потому что на почте нужно будет подтвердить перевод. Подтверждаем свое согласие на обмен. Нажимаем на кнопку «Обменять» и ждем на бирже пополнения в ОСДТ. Также вы можете просмотреть вот этот ролик, как правильно и безопасно обменять рубли на ОСДТ и пополнить биржу «Пробит». Ролик от Антона. Итак, вы завели на биржу, в данном случае на Рудекс, ОСДТ. Именно в ТРЦ-20. Сегодня вот такая цена на бирже, по которой хотят продать. Нажимаем на эту цену. И она у нас отображается вот в этом в стакане «Купить». Вставляем сюда 1000 долларов. Получим 426 093 монеты призм 63 сатоши. Комиссия возьмется 426 монет призм. Нажимаем «Купить». Опять же нажимаем на эту кнопочку «Депозит вывод». Опять ставим галочку «Я согласился». После этого у вас выходит «Продолжение» страницы. Выбираем здесь криптомонету Призм и нажимаем на вывод. Инструкция по выводу. Нажмите кнопку ниже, чтобы открыть вывод Призм Нажимаем вывести. Выходит вот такое окошко. Сразу предупреждаю, что комиссия шлюза за вывод монет с этой биржи 400 монет Призм Сюда вы вставляете количество монет. Минимальная сумма 1000 монет. Сюда вы вставляете адрес вашего кошелька. Адрес выглядит вот так. Сразу же от этого кошелька автоматом включается публичный ключ. Если у вас на вашем кошельке нет ни единой транзакции, то публичный ключ вам сюда придется вставить самостоятельно. Запомните, ни одна биржа не запрашивает парольную фразу от вашего кошелька призм при выводе на личный кошелек мемофраза не пишется а вот если вы выводите на какую-то другую биржу где вам дают мемофразу то тогда сюда ее обязательно нужно вставить и нажимаете кнопку вывести комиссии и минимальный баланс на вывод и вот на биржах и обменниках очень часто меняются поэтому следите за этим очень внимательно на этом у меня все Всем удачи! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свои отзывы. С вами была Валентина Синема 2